Я читаю комментарии, смотрю видео, просто удивляюсь, сколько же злобы, сколько ненависти, сколько мести бы у наших людей, куда бы такие звери были. Остановитесь, люди, я вас не пойму. Что же случилось с вами, я вас не пойму. Война идет, где братья ваши и сыны И наши тоже молодые пацаны Я понимаю, что в Донбассе гибли люди Но неужели договориться не смогли В этой войне, как и у всех, одна беда Лишь горе кровь и падает слезам. Остановитесь, люди, я вас не пойму. Ведь янки начали, а сами убежали. Стравили нашу братскую страну. Зачем же так вы сделали войну? Становитесь, люди, не радуйтесь войне. Не радуйтесь тому, что мы друг друга убиваем, Что наши дети гибнут на войне. Я понимаю, что в Донбассе гибли люди, Но неужели договориться не смогли в этой войне, как и у всех, одна беда Лишь горе, кровь и тихо падает слеза Остановитесь, люди, не радуйтесь войне Не радуйтесь тому, что мы друг друга убиваем Что наши дети гибнут на войне сука, прекрати уже войну. Если ты любишь Украину и страну, то выйди к людям и прямо им скажи, договоримся и спасем людей. А ум, ты кавыньщик, не политик, сделай шаг. Своей страны ради людей, да не ведись ты, сука, у Янки на попаду, Подумай лучше ты о дружбе и о мире. Ведь наши братья Украина и родням, Зачем же гибель понапраздно и война? Видите, люди, я вас не пойму. Не радуйтесь войне, не радуйтесь тому, что мы друг друга убиваем, убиваем, что наши дети гибнут на войне. Что наши дети гибнут на войне. Очень больно, больно, очень больно, очень больно, плохо. Очень нужно остановить нужно войну, войну, не потакать, потакать, потакать, потакать Будьте людьми, люди, люди! люди.